Привет, мои дорогие друзья и зрители! Сегодня мы с вами отправимся в лос Гигантос, который расположен на западном берегу острова Тенерефи. Наша дорога пролегает среди банановых плантаций и нескольких курортных городков. Это Сангуан. Свое название поселок получил по названию Скалдус гигантас который мы с вами еще увидим. Какой уклон. Да. Сейчас поворачиваем налево. Чего? Зато проедемся. Красиво. Да, смотри. Наверное, есть, конечно. Что делает курорт особенно привлекательным для туристов? Пляжи, природа, инфраструктура, магазины, рестораны, развлечения, Шикарно. транспортная доступность, дороги. Ну и цены, конечно. Мы начнем с пляжей, покажем вам город сверху и постараемся доехать до природного бассейна, который является достопримечательностью Лос-Гигантес. Мы тут просто посмотрим, что тут есть. прямо какая-то площадка да прямо какая-то действительно площадка но ну, вот здесь вот типичное северное море и, и, вот это, это, считается пляж. и это пляж да это считается пляж Да, вот такая вот такая картина. композиция этого какой-нибудь руководителя а это семья подошла к нему и спрашивает почему мы так хорошо живем а он говорит ну вот такой я хороший это моя версия а на самом деле это все по-испански поэтому извиняйте но это думаю может какой-нибудь руководитель мэр. Мэр, лос гигантес почему мэр да может и мэр А я-то думаю, как удобно. Все работает. Прекрасный такой парк. Площадь. Так что кафе-бар-ресторанты на работе. Вот Чайна Таун. Пошли-ка в Чайна Таун. Там нам кофе не дадут, конечно Вот Индия вот итальяна. итальяна Пошли мы, ну, Итальяна Если Итальяна тебе больше нравится Давай в Итальян Так, все, кофе Время кофе Надо идти Пицца Маргарита Антрацит. Брусчета. Кади. Кадисты. So вот так выглядит итальянская брусчета по тынеривске. Ну, как-то не очень. Ну, как есть. Не, ничего. Я уж не говорю, что тут положены приправы и эти самые помидоры, уж как минимум. Но, на ним тут вообще не очень хорошие хозяева. Они... Им не нравится, что мы сидим неправильно. Ну ничего. Да. Лучше бы мы попили кофе в чайной я думаю, здесь было бы все намного любезней. И кофе был бы, наверное, не хуже. Да, вот здесь видите, какие экскурсии. Да, на маску, экспресс-ком. Да, можно взять тикет. Ну что, хорошее место, красивое набережная. Правда, здесь ведутся какие-то работы сейчас, но ничего, все равно красиво. Сейчас мы все-таки доползем до наших бассейнов, надеюсь. Поехали дальше. Все, мы поехали искать натурале, то есть натуральный бассейн. Мы были в прошлый раз там. Сейчас хотим снова его найти. с гигантус у нас как-то не с первого раза, но, надеюсь, зайдет. Все, мы поднимаемся на упор. Вот как тут люди сидят, созерцают. Поверните направо. Какие-то старенькие домики. Ой, какие тут панно и из них торчат акулы и хвосты, супер оригинально красивое место, очень высокое, здесь где Мирадор, площадка должна быть Мирадор, смотровая площадка, ну тут и так смотровая площадка просто у Ой, я бы тут поснимала Красиво Вот этот Лос-Гигант С высоты А вон там какие скалы А вон там вон находится порт И там сплошно Сплошные облака Именно эти скалы Дали название этому курорту А это вот Как корабль гостиница стоит Прямо как корабль Многоэтажный круизный лайнер Барсео Сантьяго Агент Real Эстейт А тут что? Тут можно покупать квартиры Вот Виллы очень дорогие А вот 4 бет вилла всего 230 тысяч А вот 369 Один бет 235 ну, тоже дорого стало. 3 бет апартамент 140. 2 бет 279. Вот один бет на горе 185. Ой, ну там вообще какой-то. Это мы на самой горе. Сейчас мы поедем налево. Играют в мини-гольф, да-да-да, все, всё вспомнила, Все Надо здесь. Стоять, можно здесь, можно попробовать подальше. Подальше давай попробуем. Интересные какие здесь комплексы. Вот здесь вот такие вот виды. Да, я тут снимала, вон там, помнишь? Ой, здесь красиво, я помню, ой. Место для блогеров. Там он все снимает. Прямо на этой ступеньке. А, да. Наши Вот мы добрались до природного бассейна. Название на экране. Молны бушуют, а здесь тихо, да. люди там. Те, которые Ага. Поют, Прикольно. Да. А, супер вообще. А в тот раз не было таких? Не вот, было, там. да. Красота! Так, ну, ну пошли, что-нибудь сейчас изобретём. Не зря пришли. А что, смотри. Ну, там, смотри, какая-то бухточка. Погода испортилась, и мы не купались. Просто поснимали и полюбовались этими красивыми видами. Теперь мы отправимся в порт Лос-Гикантес. Здесь вот такие красивые пальмы. По пути мы ненадолго остановимся в центре. Ой, какой магазинчик куколок! Ой, какие классные куколки! Супер! Да и мы находимся в центре города Лос-Гигантес. Вот здесь вот такая в центре прекрасная площадь. Вот такая церковь. Вокруг находятся кафе, рестораны. Еще не вечер. А вот этот старинный домик в типичном испанском стиле с балконами, тут ресторан находится, вот такой небольшой центрик. в центре вот такое красивое огромное дерево. Ну, пальма, как обычно. И время 6 часов, правильно показывать, 7 час. Ходим по узкой улочке в центре и попадаем в такой тесный дворик. Интересно. Но из него есть ли не выход? Мы не знаем. Ой, красиво. Мы едем прямо на гору. О, какие тут просто в стиле Гауди прямо. Какие пальмы мы заехали на честную территорию а вот здесь вот какие скалы и вот отсюда виден порт море буши здесь купаться сложно а с бассейнами отлично согражденные как мало машин на паркинге ну не скажи не так уж и мало по моему очень мало Мы идем в порт, здесь официальная большая парковка, отсюда отправляются экскурсии на катерах и яхтах. Здесь такие паркуются специальные паруснички для развлечения туристов и просто яхты. Так, ну вот наша Марина, в которой стоят все машины. Мест парковочных еще много. Здесь же находятся кафе-рестораны. И здесь же плавают большие рыбы, по-моему. Мы Сейчас посмотрим. Вот они! Ой, какие громадные! Они ждут, когда ты их покормишь. Так мне саму кто покормил? А, вообще щуки! Вот такая красотень у нас тут Магазинчики Да, вот здесь мы брали Экскурсию Смотреть дельфинов И мы их видели, правда видели? Да, вот видишь маска Маска бы Свиминг Это не то Свиминг, Свиминг это не то А вот трекинг маска Вот это другое вот нам надо трекинг маска. Ну мы снимали, у меня даже где-то были видео эти. Я телефоном снимал еще десятки. Так, ну вот магазинчики как у нас примерно такие вот эта дорожка ведет к пляжу но погода совершенно посерела стало довольно прохладно час да поэтому сегодня купаний по не будет так. вот всякие магниты за 120 а раньше был за один браслеты чуть нет ну так да, вот это кафе Похоже, в кафе нет места, как всегда В этом кафе никогда нет места да, Слишком да. мало здесь похоже да, да, да. Ну, вот. Сейчас я не поняла ну, за... Он за сказал забронировать, да Но я говорю пять минут, может можно Ждем кофе. Здесь самый вкусный бараки. на Спасибо. Ну ладно, хорош Паясничать-то Мать эту же дорога на пляж. Пляж Лос-Гигандес. Так, ну что, мы идем на пляж? Идем, идем, идем. Вот мы идем. Так быстро. Плая лос гуйос. Да, правильно читаю? Плая. Лайя Лос Гьюз. Класс. Так, а тут у нас вообще картина масла. Кто это поймет? Так, это какое-то дитя. Это дети. Так, как-то получается... Тут у нас плаж. О, занавесили. Тут не было наверное, -то -то С Сетками, было. наверное. Но сегодня купание явно закрыта. На этом пляже. Видишь, какие волны. Ну хотя волны не такие сильные. В принципе. Вот этот пляж прям примыкает К яхтинной пристыли К Марине Сегодня наш, ну, где волны? Волны Все Только один шум Вот таким мы увидели курорт Лос-Гигантас. Прекрасное место для семейного отдыха. Надеюсь, вам понравилось путешествовать с нами. Мы едем в отдыхе. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем добра и мира.